всем привет настало лето и сегодня на повестке дня мошки как с ними бороться как знают подписчики на драйве недавно моя жена ездила на этой машинке на то к официальному дилеру чему я несказанно рад ездила она одна без меня и ну это отдельная тема вопрос вот стояла у меня вот такая вот москитная сетка просто у многих она так стоит Натянутая, снаружи некрасиво, но жутко эффективно. Дилер поржал, женщина поверила, говорит, это не серьезно, вы не на девятке ездите. И поставил нам вот такую просечную сетку, которую почему-то не ставят на заводе, хотя, по идее, с такими отверстиями э на морде нужно было бы. Так, поржал, что мы ездим как на девятке с москитной сеткой и маленькое отступление. И приклеил нам на задницу вот эту ерунду кто его просил бляха- муха это чё девятка ребята это тонированная черная убитая девятка что ли чтобы на нее клеить всякую ерунду еще чё повесил я уею с этих дорог моя жизнь мои правила или чё там баба за рулем в общем дилер жет а пока вернемся к сетке смотрите вот кое-как поймал фокус через сетку эту просечную. За эту неделю, ну или 10 дней, весь радиатор забило мошками. Видно, да, что ни черта эта сетка не держит мошку. Она только держит 2 рубля в кармане дилера. По факту. Вот. А вот эта сетка, она валялась в этом в багажнике. вот Все эти 10 дней слегка стряхнулась. Но при этом, смотрите, видно, что даже самая маленькая тварь в ней застревала. Сейчас я верну, конечно же, эту сетку на место и покажу, ну как, как грустно он будет смотреться, но, тем не менее, на этой машине мне надо ездить, а не стоять где-нибудь на выставке и выпендриваться тем, как он красиво блестит. Вот так вот выглядит эта сетка. Не очень красиво, конечно, но зато работоспособна. А любители красоты эстетов ждут перегрева где-то в районе 100 тысяч и больше. Потому что с таким хавальником он столько мух ест. Это мне напоминает кошелотов, которые раскрывают свою пасть и поглощают планктон. Hyundai летом раскрывает пасть и поглощает машку, А еще, кстати, прикол, но также приходится закрывать морду зимой, потому что вот прям на новой машине мы, когда только приехали с автосалона, с трассы заехали в город, у меня чуть инфаркт не случился. Вот через эти отверстия на радиатор набился снег, и когда в городе на светофоре включился, вернее, закрылся термостат и... Жидкость пошла по большому кругу через радиатор. Соответственно, весь снег, который набился, он начал таять. И вот из всех этих ноздрей повалил густой пар. Как будто бы новый-новый дорогой-дорогой автомобиль закипел. Два с половиной миллиона. Меня чуть инфаркт не стукнул. А потом оказалось все просто. Просто дизайн превыше ездовых качеств в, этой, в этом автомобиле.